Всем привет! В этом видео покажу вам свой заказ из седьмого каталога. Ну, во-первых, смотрите, заказала себе по 5 штук каждых масочек, которые идут у нас на последней страничке. По смешной цене совершенно. Я думаю, что одной такой маски хватит не на одно применение, а примерно на 2-3, наверное. Вот, по 5 штук каждого себе заказала, потому что знаю, что, скорее всего, их не будет на складе в конце каталога. Вообще, вот это классная штука, когда вы едете куда-то отдыхать, например, да, и не надо брать с собой полностью баночку. Ну и еще хорошо на подарки использовать своим клиентам. Тоже полноценный такой продукт, да. очень приятно, думаю, получить. Потом в моем заказе есть туалетная водичка по акции Валяре. Эта акция у нас длилась два каталога, по специальной цене ее можно было купить, если делали заказы два каталога подряд на определенную сумму. Она вышла там совсем, сколько сейчас скажу, совсем недорого. Так, она у нас идет за 479 рублей. И вот эта водичка С8, мужская Найт темная, да, я ее просто обожаю. Это вообще из мужских водичек моя любимая туалетная вода. Я взяла мужу, ему тоже нравится. Она идет в этом каталоге тоже. Так, где она у меня? Тоже, по-моему, по 479 рублей. Не найду. А вот она, да, 479 рублей мужская водичка S8. Вообще такая цена, по-моему, на нее в первый раз. И я поэтому не задумываясь взяла. А, потом заказала себе шампунь-кондиционер Бузина и Яблоко. Вообще я пользуюсь, обожаю серию Элио. Но иногда нужно шампунь и кондиционер менять, чтобы волосы не привыкали. И поэтому вот себе на смену взяла сейчас такую серию. А, это гель для душа. Гранат и ваниль. Классный аромат мне нравится. Точнее он идет как крем для душа. Ну, одна зубная паста, естественно, да, мы всегда им пользуемся. Заказала себе вот такую вот помаду Мус. Мне очень понравилось нанесение такое, знаете, плотное. Ну, открывать сейчас, наверное, не буду, потому что не очень удобно будет одной рукой открывать. Телефон держу другой рукой. По ощущениям, как кремообразная такая текстура, очень приятная на губах, ложится хорошо. И одного вот маска, да, как бы вот один раз вытаскиваете из тюбика кисточку, и одного этого хватает, чтобы накрасить губы. Плотное покрытие, действительно матовое, и такое кремообразное. Потом мои любимые матирующие салфетки. Сейчас лет начнется, и без них я вообще никак жить не могу. <смех> Всегда, когда они идут со скидками, я себе заказываю. То есть, ими просто, здесь в наборе 50 салфеточек, вы просто берете одну, достаете и промакиваете лицо. То есть, весь жирный блеск, излишний сало оно остается на салфетке, и вообще лицо становится такое матовое. Ну, естественно, как всегда, продукция Wellness в моем заказе, да, по подписке у меня идет женский, и мужской Wellness Pack, и вот второй Wellness Pack я выписываю со скидкой 50 как участница премьер клуба. А почему выписываю два, две упаковки Wellness Pack женского? Потому что когда а, была беременная, я пила по два соши Wellness Pack. А. то есть вот у меня здесь открытая упаковочка. Я брала сразу два таких пакетика и пила сразу по две, потому что в начале беременности у меня был низкий гемоглобин. Я не пила никакие другие витамины, только wellness pack. Я поэтому увеличила с одного саше на два <laughs> и пила всю беременность. Так, То есть до беременности 6 лет употребляю wellness pack. Всю беременность пропила, не было ни одного дня такого, чтобы я не выпила его. И вот сейчас, когда кормлю грудью, я ä, тоже пока еще по два спека в день ä, пью. <смужда> может так сказать, одну себе, одну ребенку. Да? И вот дополнительно в этот раз взяла еще омегу-3. Взяла детскую в жидкой форме, потому что в детской омеге содержится больше рыбьего жира, чем, женской, чем во взрослой. Поэтому вот взяла себе, буду пить сама и батончики wellness, естественно, здоровый перекус сейчас, так как кормлю грудью опять же, да, нельзя никакие сладости но вот батончики wellness я с удовольствием кушаю никакой аллергии у нас нету, все хорошо вот здесь 7 батончиков, но осталось уже 5 по пути, пока мы шли вчера заказ забирали с офиса шли домой и уже 2 съели вот. потом заказала парео у меня тут две штучки его ну, на всякий случай, может быть, кому-то подарю, да, с интересной такой застежкой. Материал очень мягкий, мне понравился, очень такой тоненький, что он легко продевается вот в эту вот застежечку. Можно по-разному его использовать. Здесь вот есть инструкция, да, как его можно завязывать. Но, я думаю, можно больше способов найти. Ну, естественно, новый каталог, премьер, каталог премьер, Журнальчик мира Рифлым и заказ у меня получился на сумму, так сейчас покажу, на сумму семь тысяч триста семьдесят девять рублей без скидки, да? Со скидкой получилось э, скидка четыре тысячи триста двадцать семь рублей, к оплате всего лишь две тысячи девятьсот пятьдесят два рубля, классно. И заказ у меня получился на двести четыре балла. Вот так вот очень выгодно, сидя дома, в декрете, да, можно так сказать. Хотя особо декретом это не назовешь. Мы сами на себя работаем и свободные, можно так сказать, люди, да. Поэтому очень выгодно и очень удобно, сидя дома, никуда не выходя, за интернетом, заказать все, что нужно и хорошего качества, причем еще с такой хорошей скидочкой. Вот, теперь уже ждем, работаем по каталогу номер 7, ждем каталога номер восемь. Ну, до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!